Здравствуйте, люди Интернета. Я, Насовина, снова с Вами, онлайн-предприниматель и основатель бизнес-группы ДДД. Подпишись на мой канал и узнаешь бизнес-секреты. Я приехала в аэропорт Пулково с определенной целью. Сегодня съезжаются участники Питер «Питер.Инфобиз-2017». И я хочу у одного из участников, который год-вот -вот прилетит, взять интервью. Кто это? Вы узнаете очень скоро. Ну что люди Интернета дождались? Вот наш VIP-гость санкт петербургского Питера Наполеон и это Александр Балыков. Александр. Привет, друзья. Э, Александр, э, вам доводилось уже быть на таком мероприятии? Да, доводилось. Конечно, я уже приезжал на Питер Наполеон в 2014 году. Но тогда я вот здесь выступал в качестве спикера и рассказывал о быстром бронировании. Вот, но В этот раз я выступать не буду, но буду в первых рядах сидеть и черпать информацию от предыдущих спикеров. Да, я посмотрела на сайте Эпитер там есть анонс тех тем, которые будут озвучены. Это как создать воронку продаж, как стать лицом Инстаграма создание потенциальные программы, как получить много подписчиков под канала, на YouTube и выстроить стратегию продвижения канала, надежки больших продаж, собственно, с небольшим бюджетом. Почему важно и нужно посещать живые мероприятия, как найти наставника и совершить прорывы по И очень много людей. Вот, расскажите, пожалуйста, почему такой повышенный интерес к этому мероприятию? Почему повышенный интерес? На самом деле, мало таких мероприятий качественных. Настолько качественных, чтобы можно было прийти, получить очень хорошую информацию и уйти под колоннами, чтобы начать натворять эти идеи в жизнь. Это не какое-то коммерческое мероприятие. Да? Здесь нет цели продать каждому из как можно больше, чтобы на этом напить свои карманы. Здесь, наоборот, стараются дать максимум полезной информации. И человек, который поступит в биза выходит в свет и начинает уже работать в каком-то определенном направлении, он с большей вероятностью добивается успеха. Потому что он, во-первых, знает, в каком направлении двигаться, во-вторых, доводит нужное знакомство, в-третьих, вдохновляется, получает мотивацию, заряд энергии и все такое прочее, прочее, прочее. И в итоге, не знаю, интерес повышенный или не повышенный, но я приехал с удовольствием. Любит интернет, я познакомилась с Александром на обучении по Ютубу. Вот, Александр, скажите, пожалуйста, вот тема Ютуба, она настолько серьезна, вот как вы считаете, какие перспективы у этого Перспективы у ресурса YouTube это крупнейший видеохостинг и для одновременно еще и социальная сеть в мире прошу заметить в мире и соответственно если тысячи миллионы видео заливаются на youtube ежедневно каждый каждую неделю каждый месяц, то какие могут быть перспективы он будет расти расти расти и видеомаркетинг это такая, такое направление такой тренд который никогда не украсит никто будет набирать обороты потому что ну, судите сами люди уже все и меньше и меньше читают, они привыкли смотреть, потому что видео, оно одна секунда видео заменит нам 30 слов, и в коротком видео можно за несколько секунд посмотреть э статью, статистическую статью, и человек посмотрит эту статью, лучше, чем ее пойдет и прочитает. И, соответственно, отсюда и большое количество просмотров, отсюда большое внимание к видеоконтенту. И, соответственно, если бизнесы, если какие-то проекты не используют видеомаркетинг, то они рано или просто просто на задний план, сравнению с теми, кто делает видеомаркетинг. Потому что когда ты создаешь видео, у тебя гораздо больше шансов оставаться на глазах у твоей целевой аудитории. И э, видео это один из, один из способов продвижения создание контента, выдвижение бренда, ну это главнейший способ. Можно использовать статьи, можно использовать посты в соцсетях, можно использовать подкасты, можно использовать все, что угодно. Но подкастами можно пожертвовать, специально можно пожертвовать. Видео пожертвовать нельзя. Потому что без видео не будет будущего. А видеомаркетинг он растет и развивается. И YouTube растет и развивается. И дошло даже до того, что основатель Facebook сказал, что через 5 лет. Я займу первое место. Не YouTube, на первом месте сказал, мы будем, Facebook будет на первом месте по количеству видеоконтента э, во всем мире. То есть э, Facebook заявил о том, что э, YouTube будет например, на втором месте через пять лет. Соответственно, зачем-то они это делают, зачем-то нужен видеоконтент, вот и пожалуйста, судите сами. Не использовать видеоконтент, преимущество видеомаркетинга, это по меньшей мере глупо. Бы. мы станем свидетелями битвы Битва титанов, да. Александр, я знаю, что в «Огонь по бизнесу» имеет очень большое значение. И это вызывает доверие в целевой аудитории. И знаю, что у вас есть тоже одна задачечная история, я ее слышала. А подзавшие э, э, слушатели, которые сейчас нас смотрят, ее точно не слышали. Могли бы не поделиться историей, да, вы, да, вы, да. <сёк> <сёк> ну, это было пять лет назад, наверное, или даже больше, лет назад. Так, в общем, было когда-то в незапамятные времена, когда я только-только решил свое свой бизнес в интернете, до этого занимался бизнесом на земле, перепробовал все, что только возможно, и вот в один прекрасный момент, как у многих это происходит, я сел за компьютер и не стал отходить от него. И так продолжалось неделя, так продолжалось <смех> месяца, но так не продолжалось года. И в один прекрасный момент, мама к ней подходит и говорит, ну, что... -то... Может быть все, уже хватит за компьютером посидеть, может быть стоит уже тебе подумать о том, чтобы устроиться на работу, вот ты никогда в жизни не работал, надо, наверное. А то у тебя даже трудовой книжки нету, как эту шпильсию потом получить. И все, я так думаю, ах, началось, началось. А -а -а -э но я прокрепился, прокрепился, я продолжал заниматься тем, чем я занимался, потому что был уверен в том, что а, действительно это то, что нужно мне. И буквально через год, когда на мое занятие по бизнесом начало приносить мне плоды, начало приносить результаты, когда у меня начали появляться дорогие покупки, появилась дорогая машина, для моего города одна из, наверное, самых дорогих была. Начал дом я отремонтировал свой. Ну и много-много там мелких покупочек начали, то есть уже заметно, что денег-то как бы прибавилось очень-очень-очень много. И вот после этого мама ко мне подходит и говорит, ну я вот так рад, что ты начал заниматься все таки бизнесом в интернете, потому что, ну что вот на наемной работе, вот что там, ты что бы сейчас посидел на одной зарплате, ни машины бы не было, там через лет 20 бы только купил, ни дом бы не отремонтировал, ничего бы ты не делал. Я говорю, подожди, мама, ты же мне год назад говорила, что идея поздно, у тебя даже трудовой книжки нету. Она говорит, кто я? Я не могла такого сказать. в общем друзья мои, Вот такая вот история. Мораль не такова, что если вы верите в успех своего дела, то занимайтесь этим делом, несмотря на упреки и недоверие со стороны даже самых близких людей. Верьте самим себе. В вашей жизни самый главный человек это вы. Верьте самому себе, и уже все будет. Александр, вот на примере.. Пожалуйста, у пенсионеров есть шанс на активную жизнь и на приличный вообще старт простого предприятия. Мама у меня всегда скептически относилась к бизнесу в интернете. Буквально два года назад, она, ну, даже когда уже, несмотря на то, что она увидела, что это приносит хорошие результаты, она уже увидела, что я из деревни уехал в Москву, уехал потом в Сочи, вот только тогда она вроде -то, начала немножечко понимать, что в ну, интернете есть, деньги них есть, там можно зарабатывать. До этого всегда относилась скептически, и вот буквально пару-тройку пару месяцев назад она мне сегодня сказала: ну все, я сейчас уже год на пенсии, сижу, давай мне меня чем-нибудь а, от что-нибудь, чему-нибудь научи меня, чтобы я тоже в интернете деньги зарабатывал. Я тут подумал-подумал, подкинул ей там небольшой проект один, она получила там деньги, ей понравилось, она загорелась. Ну и вот она сейчас занимается у меня продвижением одного проекта по погашению кредитов, она помогает людям гасить кредиты. И плюс еще она у меня занимается написанием статей и созданием контентных сайтов, пенсионеров, которых в жизни не имел представления о том, что на компьютере можно что-то создавать. Да, она всю жизнь работала на компьютере, но она работала в одной единственной программе, какой-то там специальная программа, она в ней работала всю жизнь. И одной, одним пальцем вот так вот печатает до сих пор, но день она набирает две статьи, стабильно у меня, набирает две статьи и получает она у меня ежемесячную зарплату. То есть я ее посадил на зарплату именно на контентных сайтах, и плюс она еще по кредитам свой проект ведет, ну и плюс у нее там еще пенсия, ну и получается у нее сейчас в данный момент она зарабатывает больше, чем зарабатывала на наемной работе. свою жизнь, Вот примерно вот так. Поэтому все зависит от желания и веры. Если вы понимаете, что это не лохотрон какой-то, что это не развод, что здесь можно зарабатывать, то есть надо, надо, надо действительно верить, если вы верите, то будете зарабатывать. С любым уровнем подготовки. Захотите подготовиться, подготовитесь. Но инвестировать в свой голову все равно придется какие-то минимальные хотя бы средства. Минимальные, конечно, конечно. Я вообще рекомендую. Я вот всегда был сторонником того, чтобы когда я начинал, у меня был план такой завоевать мир без вложений. И поэтому у меня просто затянулся мой рост. Я это чувствовал что буквально года два или три, наверное, я не мог хорошо так стартануть. А потом, когда начал вкладывать деньги в обучение, то тогда я понял, что, блин, человек не делал этого раньше. Что мне казалось, что я пойду на обучение, через город какой-то. Я могу и в интернете эта вся информация есть, я соберу ее просто там, там, там, там. а в итоге это просто выливается в то, что нет системы, выходит очень много времени и на самом деле выходит еще больше вложений за то время, когда ты пытаешься что-то найти или что-то притворить в жизнь. Поэтому... Вложения всегда нужны, нужно только вкладывать в какие-то там фантастические методики об обогащения, да, которые там еще миллиарды за короткое время. А такое, это ну, нормальное направление. И а, если вот всю жизнь проработали на наемной работе, то лучше, наверное, даже а, выбрать какую-то интернет-профессию, но не бизнес, потому что большинство людей на самом деле а, не могут делать бизнес а если выбрать интернет-профессию, какую как менеджер, ютуб-дизайнер, тот же там, копирайтер, да, ну, много специалист по рекламе, много специальностей, много профессий существует, то тогда уже, конечно, можно Научиться за короткое время, за месяц-два освоить все азы этой профессии и уже начать работать. Тогда как если вы будете заниматься, пытаться заниматься бизнесом, то можете развиваться и вкладываться годами, потому что там надо много всего, там надо и, не буду сейчас перечислять, наверное, но очень много всего надо. Вы знаете, да, и страницы, и продукты, и данные, и, все, и, все, и вложения огромного количества на профессию, ну, 10-15 тысяч. Вот у меня столько как, от 5 до 15, или, как, от 5 до 20 тысяч примерно. Вот какие уложения могут быть у вас, чтобы позволить профессию какую-то. Вот. Александр, вот как продукция, какие советы вы могли дать начинающим, э, людям которые хотят вывести, например, с офлайна свой бизнес, интернет, или которые... Вообще хотят стартовать что со с вами, со вами, с вами, с вами, с вами, с вами, с вами, с вами, с вами, Смотрите, если бизнес уже есть у вас в офлайне, то в интернете хотя бы нужно делать его представительство. То есть это должен быть сайт. Сайт и социальные сети. Закатывайте обязательно сразу в первую очередь берите, берите во внимание, что должен быть канал на Ютубе, должны быть представительства в социальных сетях и сайты, социальные сети, они должны быть привязаны к чтобы это все взаимодействовало у вас. Я просто сейчас не объясню этого в нескольких словах, но если вы под этим видео напишите в комментариях, что да, действительно эта тема вам интересна, то мы с вами потом еще поставим, свяжемся и поговорим об этом более подробно. Но просто имейте в виду, что... Сайт нужен, канал нужен, социальные сети нужны, и, все, и, и плюс еще рассылка, и все это в единый механизм должны быть у вас связан и может быть это сейчас вам кажется слишком сложным, но на самом деле это не слишком сложно, когда делаешь по плану, должен быть план а, лишнего, тут тоже наделать очень легко, но будьте внимательны, обратите к нашим профессионалам, просто скажите, а, мне нужно ввести бизнес в интернет, а, профессионалы вам помогут. А если вы сами начнете это делать, то велик, э, велика вероятность того, что вы просто не делаете ошибок и э, вы не, э, потратите гораздо больше денег и времени, чем если обратитесь к специалисту. Если же у вас совсем ничего нет, совсем никакого бизнеса у вас нету, э, ни в, в офлайне, ни в онлайне, и вы только хотите начать свой бизнес, вам тут нужно понимать, э, если вы э, готовы несколько месяцев, может быть и несколько лет в каких-то случаях ну, изучать основы бизнеса в интернете, изучать сайтостроение, рассылки, социальные сети, видеомаркетинг, копирайтинг и все-все-все-все такое прочее, то, конечно, начинайте, начинайте, но где вероятность того, что даже через год, через два ваши начинания будут принесить вам э, хороший доход? Это если мы говорим про, э, про то, как начать без вложений. Да, вы можете год, два, без вложений просто изучать, но вероятности того, что вы зарабатывать, начнете очень быстро, тут нет никакой. Но если, вы, если у вас есть свободные деньги, вы можете их вложить то для теста, да, можно сделать тестирование и э, проверить, как ваша идея вообще пойдет. Но если э, у вас нет денег на развитие своего бизнеса, если у вас э, нет времени, вам уже срочно надо начинать заработать, э, э, я думаю, здесь лучший вариант все получить интернет-профессию освоить за месяц какую-то профессию и уже начать зарабатывать пусть небольшие, пусть 30, 50, 70, 70 до 100 тысяч это условно до 100 тысяч рублей вы можете с помощью интернет-профессии получать но это деньги будут уже стабильные эти деньги будут стабильные и соответственно у нас пришли убираться на столе эти деньги будут стабильными, а в дальнейшем вы можете уже из человека, который имеет профессию, вы сможете стать бизнесменом. Гораздо проще начинать свой бизнес, когда у тебя есть какая-то экспертность, когда ты свою экспертность превращаешь в бизнес. Бывает такое, что люди приходят и говорят, я хочу свой бизнес, Ему говорят, ну иди с нишей определяйся, он ходит год и думает, какая же у меня ниша, в какой же ниши я буду работать. А, и, соответственно, время теряется. А, Можно, а бывает такое, что тренера такие бывают, слишком умные говорят. в общем, ты работай теперь вот в этой нише. тебя будет ниша заработка в интернете, раз ты не знаешь, как определиться, в какой, в какой нише работать, иди вот в эту нишу. И человек идет и проваливается, а, потому что... Высасывать экспертность из пальца это плохо. А когда вы будете уже сначала получите экспертность, начнете зарабатывать, а потом на основе этого будете строить свой бизнес, это совершенно другие вещи. Поэтому и вот выбирайте, если у вас есть деньги, если у вас есть бизнес, то доверьтесь профессионалам, чтобы они перенесли его в интернет. Если у вас денег, времени нету, то лучше получите какую-то профессию. Если деньги есть, но времени нету, то тогда можно уже и бизнесом заняться. Ну, эксперты здесь есть, тогда уже можно и бизнесом заняться, вложить деньги и проверить, как что у вас будет работать. Александр, а можно еще один небольшой вопрос? Можно? Да, вот вы сейчас свои своих сказали, что пероссылку нужно идет, а в последнее время э, звучит так, даже э, такие высказывания о том, что email-маркетинг умирает что на место на приходят боты, которые начинают собственно по сетям, где люди сейчас как бы, выходят на первые позиции, скажем так, да, использование использовании Это все маркетинговые фишки, я вам скажу так. Я могу сейчас запустить маркетинговую, маркетинговую компанию с кодовым названием email-маркетинг воскрес и все будут говорить о том что боты умирают не так и не родившись толком, они уже умирают. И мейл-маркетинг все-таки жив, и если запустить рекламную кампанию, допустим, о том, что э, боты, это все фигня в Телеграме, да, то люди будут опять же в, во всем интернете говорить, да боты в Телеграме это все ерунда, тут другая тема, Вот вообще вот сейчас мой мир э, реабилитирует, да, что вообще, твой опыт, он заработает этот мой мир. То есть тут все зависит от того, э, как и кто эту информацию подает, как и кто эту информацию подает. Если ему нужно собрать тренинг, хороший, большой тренинг, и показать себя экспертом в какой-то теме, он будет умертвлять всех, кроме, кроме своих ботов. Поэтому не стоит обращать внимание, я сам пользуюсь email-маркетингом, я, наверное, 90% своей прибыли получаю именно с помощью email-маркетинга. И email-маркетинг при грамотном подходе никуда не денется. Но э, все, равно нужно, все равно нужно идти в ногу со временем и подключать помаленечку и телеграммы, и ретаргетинги, и ремаркетинги и все такое прочее. Поэтому э, то, что у вас есть подписчики, это Хорошо, но золотой фонд. это золотой фонд, но да, дублируйте этот золотой фонд куда только можно. То есть вы подписывайте на группу ВКонтакте, подписываете на группу Фейсбуке, добавляете их в Телеграм-канал, добавляйте их а, в, а, в, а, в списки ретаргетинга, чтобы через рекламу можно было им показываться. Вот все вот эти возможности задействуйте. И тогда у вас будет наибольший охват. Те, кто у вас не получил письмо в рассылке, не прочитал, они его могут увидеть, допустим, в же таргетированной в Facebook или ВКонтакте. Те, кто этого не увидел, там и Telegram подписан. И так далее. То есть один канал дополняет другой канал, но невозможно и нельзя говорить так, что какой-то один конкретный канал прямо взял и умер начисто, а другой стал прям работать и лучше некуда. Это все маркетинг, это все слова, это все манипуляции, поэтому имейте в виду, что не нужно сейчас брать и, лопаты, и закапывать в свой своих подписчиков и э, молиться на телеграм, Нет. Используйте все каналы. Используйте умом. И пусть, каждый, да, и пусть каждый из этих каналов дополняет э, другой канал. Александр, Вы прибыли в призыв. Я считаю, в такое очень интересное время. Начало делать начать день, день города. То есть какие планы у вас э, кроме участия в Питере на э, Что вы хотели бы посмотреть в Санкт-Петербурге именно вот в эти дни? Ну, здесь будут вот, ночи гуляния, даже метро будет работать в воскресенье, не закрываясь, э, в Петербурге фонтаны запустят. Вот. У вас какие-то есть планы или. А, честно говоря, вот я сейчас в самолете летел, спал, у меня снился Финский залив. И когда мы приземлялись, я смотрел, где же Финский залив. И, где он не с той стороны сидел, его не видел. А, мне понравились большие водоемы. Когда поселился возле моря, я думаю, что больше я, больших водоемов никуда не денег. А, вот на него бы, конечно, мне хотелось бы но тут дело то дело-то в том, что времени не так уж и много, а конференция найдется утра и до ночи и в третий день вроде, организаторы какую-то конкурную программу придумали, будут экскурсии и тому прочее. Вот у меня останется один день 30 числа и то, наверное, половина дня и, честно говоря, даже не знаю, куда бы мне сходить хорошо, если бы мне подсказали. коренные питерцы или приезжие питерцы подсказали бы мне, Туда можно в течение полудня, половины дня, сходить так, чтобы не опоздать на самолет ага. Но это мы еще обсудим. А, да. Александр, а вот у меня такой вопрос. Вы uh -huh. живете в Сочи. А планируете свой отдых и где вы отдыхаете? Потому что для нас Сочи — это отдых, вот ассоциация Сочи — это отдых. А вот в Сочи живущие, они уезжают отдыхать? Наверное, куда-нибудь в лес, я не знаю. Я еще не стал коренным сочинцем, не знаю, сколько лет нужно прожить в Сочи, чтобы стать коренным. Наверное, сейчас в глазах коренных мы еще до сих пор не сдыхим, как это нас называют, я не знаю. Куда, куда ездить отдыхать И, честно говоря ну, куда люди, вообще вы, люди, я, до, я до этого любил ездить на море отдыхать а сейчас, сейчас даже не знаю наверное я наконец ездить обратно в деревню отдыхать а, ну или Питер или куда-нибудь еще, потому что у меня семья-то еще Я уже был в Питере в прошлый раз и в этот раз, а семья у меня еще не бывает разу в Питере, я думаю, вот наверное, мы летом как-то теплит, приедем еще раз сюда, чтобы пройтись с семьей показатель культурное наследие покатать по неба еще куда отдыхать но в принципе еще не планировал какой-то такой отдых планировал съездить обратно в деревню немножко потестить откуда я приехал полтора года назад выбрался из-за края а, честно говоря ну, вот да. Красивый места в Забайкаде. За Байкали, да. да Запобедные, можно так, да, даже сказать. В да, Забайкале очень красивые места. Придется, наверное, вот там отдохнуть. Я, честно говоря, даже не задумывался о том, где мы будем отдыхать. Отдых у нас понятие такое спонтанное. Обычно бывает, что работает, работает, работает, потом до такой степени устал. И жене говоришь, что да, ну, нам надо куда-нибудь отдохнуть. И решения принимаются спонтанно. Не бывает такого, что там за полгода, за год начинаешь планировать и копить деньги. Это вот, преимущество, в принципе, это преимущество заработка в интернете. Когда у тебя ну, может быть работы по горло, ты сидишь и днем, и ночью а, вот, для этого компьютера горбатишься, а потом вдруг в любой момент ты можешь решить, что а, поеду-то я туда или поеду поеду туда и все и сел все бросил и уехал а у тебя все работает в интернете вот и поэтому я не планирую каких-то отдыхов единственное что вот мы планируем это съездить э, на родину в деревне но это наверное только не стоит а пока пока наверное вот у меня единственный мой отдых это Питер на 4 дня очень планов гармодил планов тем более у нас Академии интернет-профессии мы но еще и новые направления будем запускать, и контекстную рекламу, и продвижение в Фейсбуке, и ВКонтакте, все и это хочется запустить в течение этого года. Поэтому отдыхать-то некогда, тем более, что участники требуют и говорят, надо, ну, раз надо, значит надо. Мы не были какие-то зазнавшиеся, которые скажут, нет, мы не будем там, или мы вам сделаем из-за исключение, и из за очень дорого продадим. Нет, мы не такие, мы все делаем для наших участников, для наших подписчиков, для наших клиентов. В вы пошли в отдавание, да? Накопить уже базу знаний и решили, что нужно идти да, в отдавание. Да, да. Вот именно такой сейчас этап, когда мне прям хочется отдавать. И я понимаю, что это дает результат людям, когда отдаешь, то люди становятся к тебе ближе, люди тебя воспринимают совсем по-другому, когда твоя цель уже не просто там, заработать на, на, на, на, на жизнь, да? а, когда твоя цель уже как бы, осчастливить большинство людей, научить их зарабатывать эти деньги. И вот когда они начнут зарабатывать деньги, когда они придут и скажут, что а, вот ребята, благодаря вам мы начали зарабатывать, вот это для нас уже будет большая благодарность. А в дальнейшем, когда человек будет зарабатывать, мы уже включим, наверное, свои эти как их назвать я не знаю, ну, скажем, ну, если хотите еще больше зарабатывать, то тогда приходите к нам еще на обучение. Но, но для начала, конечно же, надо научить их зарабатывать. Пусть им лучше научатся, заплатят недорого и научатся зарабатывать. И потом, когда научатся, когда заработают, придут и снова примут участие в каком-то обучении. То есть мы стремимся делать людей постоянными клиентами. Разовые клиенты, это, это уже позапрошлый век, наверное, вот, человек, который становится постоянным клиентом, это очень-очень даже хорошо для любого бизнеса. И вам, друзья, ну, я советую, неважно бизнесом вы занимаетесь, или услуги оказываетесь, всегда работайте на то, чтобы люди становились вашими постоянными клиентами. И в перспективе это принесет вам гораздо больше. Пусть вы возьмете у них в самом начале небольшую сумму, но дадите им какой-то результат. В дальнейшем они будут с большей готовностью совершенствоваться и расставаться с деньгами, только чтобы вы научили их чему-то еще более крутым, более крутым фишкам, более мощным возможностям заработка в интернете. Тут нет места жадности. Я вам скажу, в интернете, если вы будете жадными и будете сожимать там, эти маленькие фишечки-писочечки, а, от вас вернуться? Вот если у нас были на всех мероприятиях, мы я, жмёмся. Я вот. Академия Интернет-Профессии. Это действительно то место, где можно получить профессию. И вот под этим видео обязательно будут ссылочки, и мы проведем да, даже на этом интервью опрос, кому все-таки интересны интернет-профессии получаются. Ты Согласны? Согласен. И какие именно Да, которые... да. и какие именно интернет-профессии люди бы хотели освоить через, например, вашу академию. Да, ну я скажу, что сейчас у нас а, менеджер YouTube, веб-дизайнер, специалист по рисованному видео. А, планируем мы специалиста по рекламе в фейсбуке, по контекстной рекламе и по ВКонтакте. Это в течение этого года мы стараемся, постараемся запустить. Александр, я вам желаю 4 дня максимальной работы и, естественно, вечернего, хорошего, приятного отдыха в Санкт-Петербурге, насладиться делами ночами. Желаю подсветания вашей Академии, ну и до встречи на просторах интернета. Спасибо большое, спасибо Анна, спасибо вам, друзья, что досмотрели до конца. Задавайте вопросы, предполагайте темы, еще какие-то для обсуждения будем обсуждать, будем записываться, будем сам еще интервью делать для вас, если это вам надо. С вами был Александр Балыков и Анна И из Санкт-Петербурга. Пока-пока.